Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение пятой части урока Abort Creator 2. Настройки фильтра Path очень простые. С помощью Height Offset Вы можете настроить смещение высоты всего пути вверх или вниз. Strength управляет силой влияния фильтра. А далее идет настройка ширины и сглаживания границ с помощью Smoothness. Ниже идет настройка сегментов SET, которая влияет на детализацию пути. А также две настройки Noise Scale и Noise Factor, которые разбивают путь, делая его неравномерным. Все эти три настройки взаимосвязаны. То есть сначала Вам нужно увеличить Noise Factor, а затем уже настраивать Noise Scale и сегментов SET. Опция Closet делает закрытый сплайн и это позволяет Вам создавать какие-нибудь кратеры и другие объекты. Тут уже все зависит от Вашей фантазии. Далее идет настройка Level Steps, которая отвечает за детализацию. Давайте я немного видоизменю путь и расскажу об этом параметре. Так вот, Level Step очень важный параметр, который влияет на качество детализации текстур, фильтров для этого пути и так далее. Смотрите, ниже есть такая опция Has Mesh, и с помощью нее можно добавить водную поверхность или текстуру. Но в этом методе есть один минус. Если Ваш путь идет вверх каким-то таким образом, то у Вас не будет плавного перехода от текстуры к мешу. И лично я рекомендую не использовать эту опцию для текстурирования пути. А сам путь сделать маской для текстур и разных фильтров. И как раз с помощью Level Steps, потом настраивать качество. Сейчас я расскажу, как это можно сделать. Сначала Вам нужно нажать Done Edit Pass, чтобы применить все настройки пути. Далее идем в вкладку AREAS и нажимаем кнопку ADD AREA. Затем FIT TO TERRAIN SIZE, чтобы выровнять маску по размеру ландшафта. И в BLEND MAP PROPERTIES выбираем фильтр PASS. Естественно, сначала Вы ничего не увидите, так как у AREA и фильтра разные настройки Level Steps. Давайте настроим Level Steps у AREA. В данном случае это 9. Так как именно с этим значением появилась маска. В настройках PASS стоит значение равное 8. Давайте поставим его равное 9 и если исчезнет маска, вернемся в Aria и увеличим еще на единицу. Это все делается для более качественной маски. Затем меняем значение Border Blend Range на единицу, и это обязательно. Иногда могут появиться такие пробелы самой маски, но это возникает очень редко и надеюсь в будущих версиях поправят этот баг. Затем заходим в текстуры и добавляем два слоя. Для первого выбираем текстуру травы, а для второго каменной дороги. И как раз для слоя с каменной дорогой, для опции AREA, выбираем нашу маску. Таким образом, текстура дороги будет применена только к фильтру PASS. И как можете заметить, результат выглядит намного лучше, чем с опцией Has Mesh. Теперь давайте удалим текстуры а и о их настройках мы поговорим позже. И добавим какой-нибудь фильтр для этого пути. Нажимаем ADD FILTER и выбираем Minecraft в категории TRACE. После чего, в Aria загружаем нашу маску. Таким образом, Minecraft фильтр будет применен только к фильтру Pass. И это все, что я хотел рассказать о данном фильтре. Теперь давайте разберемся с фильтром Shape. Итак, заходим в вкладку Design и выбираем данный фильтр. Чтобы добавить Shape, нажимаем кнопку Add Shape и таким образом у вас появится плоская область, которую можно настроить, нажав Edit Shape. Настройки очень простые, я думаю, у вас не возникнет с ними проблем. С помощью данного фильтра вы можете делать какие-то необычные формы или глубокие озера. Достаточно просто крутить параметры и смотреть на результат. Это все, что я хотел рассказать о фильтре Shape. Далее идет вкладка Effect и в ней Вы найдете 4 фильтра. Я ускорю видео и продемонстрирую данные фильтры без комментариев, как и последующие. Так как у них очень простые настройки и они не требуют детального разбора.